Только мы исканем, по полю идем, только мы с конем по полю идем, только мы с мы с конем по полю идем сяду я верхом на коня ты неси по полю По бескрайнему полю моему, По бескрайнему полю моему. Дай-ка я разок посмотрю, Где рождает поле царю. Врусничный цвет Алый до да рассвет Али есть то место, али есть leave deep. Я влюблен в тебя, Россия, влюблен, будет добрый год хлеборот было всяко-всяко пройдет, пояслав да я.